Всем привет, с вами музыкальный магазин Glynki.ru. Сегодня мы хотим представить вам новинку от компании Kurzweil – переносное цифровое пианино Kurzweil K120. Этот инструмент можно назвать полноценным гибридом цифрового пианино и синтезатора, в котором сочетаются их лучшие качества. Обладая фортепианной клавиатурой и большим количеством тембров и функций, Инструмент может подойти для обучения, домашнего музицирования или для начинающих профессионалов, которые хотят погрузиться в мир разнообразных тембров. Цифровое пианино Kurzweil k 120 выполнено в компактном корпусе, что сильно облегчает его перемещение. В комплекте с инструментом идет одна педаль, которая отвечает за удлинение звука. k 120 можно поставить на прочную синтезаторную стойку или же дополнительно приобрести деревянную подставку Kurzweil k 5 которая уже имеет встроенный блок из трех педалей. На инструмент установлена полноценная фортепианная клавиатура на 88 клавиш, которая обладает чувствительностью к силе нажатия и тяжестью, схожей с клавиатурами традиционных акустических инструментов. Пианино располагает большим количеством тембров, их здесь 600. Полифония у инструмента 128 голосов. Клавиатура имеет 4 уровня чувствительности. Большинство разъемов расположено на задней панели. Здесь есть разъем USB для подключения к компьютеру, MIDI-вход и выход, разъем для педали Sustain, линейный вход и выход, разъем для подключения микрофона и разъем питания. Разъемы для подключения двух пар наушников расположены на передней части инструмента. Также здесь есть большое количество разнообразных функций. Возможность записи пяти треков, эффекты, метроном, разделение клавиатуры на две зоны, возможность наслоения звуков и настройка для игры дуэтом. Также есть возможность обучения, загрузки файлов с флеш-накопителя и автоаккомпанемент. Цифровое пианино Kurzweil K120 относится к классу инструментов с расширенным функционалом. Из конкурентов можно назвать Yamaha DGX660 и Casio PX360. Каждая из этих моделей обладает своими особенностями, но стоят они намного дороже. С вами был музыкальный магазин Grinky.ru, ставьте лайки, подписывайтесь и до новых встреч!